Говорит о том, что они тоже живые. Таким образом, она демонстрирует буддийское состояние добродетели, максимальное служение всему. Даже несмотря на то, что это злое существо и злой дух, мучающий человеческую расу, она все равно утверждает, что разрушать и уничтожать это не нужно. Я с ней согласен. Дело в том, что такие якши они часто призываются, когда человек матерится. Так вот, их не нужно бояться Но нужно им давать указания Смотрите, человек говорит Йоханы, бабай, кам, там, кампучия, гандураса Вы говорите, это все слова, которые к деньгам Пусть, ох ты ж, к деньгам, ох ты ж, к деньгам Ох ты ж, к везению, ох ты ж, к здоровью Ох ты ж, вот так делайте И здоровье и везение будет И тогда муж ваш перестанет ругаться Потому что то, что вы так реагируете Заставляет его ругаться то, что вы начнете реагировать по-другому. По...